Дорогие зрители канала GoLazertag, этот ролик обязателен к просмотру всем, не только любителям лазертага, арендного и внеаренного, но и просто э, детям, взрослым, которые любят различного рода домашние игрушки. Потому что сегодня у нас очередной обзор домашнего лазертага. Но на этот раз не просто домашнего лазертага, а домашнего лазертага от известнейшей компании Nerf. Да-да, вы не ослышались, Nerf это которые стреляют такими пульками, они выпустили свою вариацию домашнего лазертага, который называется Laser Ops Pro. Собственно, есть две версии этой игрушки с двумя пистолетами и с одной большой пушкой. Мы заказали два набора с двумя пистолетами. Поскольку мы сравниваем примерно такие наборчики, у этой игрушки есть специальное мобильное приложение, которое можно установить на свой смартфон и каким-то образом управлять этой системой. А также, судя по упаковке и описанию, есть возможность играть э, одному. То есть играть против неких противников, которые находятся у вас в смартфоне. И поскольку у нас здесь есть вариант игры на нескольких игроков, а также вариант игры самостоятельно, и материала будет достаточно много, мы решили разбить этот выпуск на две серии. В первой серии мы рассмотрим непосредственно эту игрушку и возможность играть со своими друзьями, а во второй серии более детально разберемся с мобильным приложением и всеми его опциями. Так что, если вы готовы... Go! Упаковка стильная, модная. Сразу видно, что это Nerf, сразу видно, что это Hasbro, мировой, не знаю, наверное, лидер производстве игрушек для всех возрастов. Куча всяких вариантов. Значит, что мы здесь видим? Мы видим отметку 8+, достаточно взрослая возрастная маркировка. Видим информацию о том, что есть мобильное приложение, что в устройстве есть Bluetooth, а также... Огромное количество различных языков. Написано, что нужно 8 батареек типа АА, 2 пистолета. Ну и, соответственно, здесь есть какое-то небольшое описание, но оно все, в общем-то, на английском языке. О, очень интересно. Несмотря на то, что на коробке есть возрастная маркировка 8+, уже, видимо, дистрибьюторы наклеили российскую наклеечку, что для детей старше 3 лет. То есть во всем мире дети играют с 8 лет, а в России дети намного развитее играют с 3 лет в те же самые игрушки. Долго мы не будем размусоливать, а сразу откроем и увидим такую объемистую инструкцию. У нас здесь есть два браслета для смартфона и, собственно, два наших бластера. Оп, вот так вот выглядит пистолет. Ну, на первый взгляд... Очень качественные изделия, особенно после некоторых домашних лазертагов, которые мы рассматривали. Пластик очень качественный, ну, собственно, нерф, что уж говорить. Кнопочки нажимаются хорошо, переключатель тоже работает хорошо. Здесь есть динамик, есть... Ну, вот это, наверное, единственное место, которое визуально мне не нравится. Такие грубо напаянные светодиоды выглядят достаточно дешево. То есть вот так вот, без вот этой штуки, бластер выглядит очень стильно. А вот эта штука немножко все портит. Батарейки вставляются вот сюда. В, под 2 кнопка переключения между режимами в комнате и на улице это интересно то есть здесь очевидно сила излучателя и, наверное, приемник э, отличается для игры на улице в, при солнечном свете. Соответственно, нужно гораздо более сильный излучатель, Собственно, поэтому в неаренном лазертаге используются более сильные инфракрасные излучатели, чем в аренном. Индикатор зарядки – это патроны и жизни – это крестик. В инструкции написано, что индикаторы светятся зелеными, когда ваш боезапас и ваше здоровье максимальное, и, соответственно, от зеленого к красному идут, когда патроны и жизни уменьшаются. С точки зрения бластеров они мне прям нравятся. Так, распечатаем-ка браслетики. Ой, фу. Браслеты не очень. Они такие, такие силиконовые, такие прям... Слушай, браслеты вообще не очень, да, такие Они неприятные, на голое тело их прям неприятно одевать. И они как-то не выглядят очень надежными. Я бы вот побоялся, честно говоря, какой-нибудь дорогой телефон крепить на эту штуку, потому что, мне кажется, оно не удержит. Я не могу всунуть свой телефон в этот браслет. Сейчас я попробую распечатать второй. Прям максимально неприятные браслеты. Господа из Хасбра, вы чем там думали, когда делали такие браслеты при таких бластерах? Вы башкой думали, когда это делали? Ну, посмотрите, насколько, насколько это все ненадежно. И прям даже вот, вот страшно. Для игры на одного на некоторых картинках в интернете используется такой специальный набалдашник, устанавливающий вот этот вот браслет вот сюда вот на бластер. Но, а как оказалось, в комплекте вот с этими двумя бластерами такой штуки нет. Не знаю, как мы будем тестировать игру на одного. Видимо, будем просто вот так вот держать. Чтобы нам все это дело включить и проверить, надо сначала вставить батарейки. О, вот это прикольно. Значит, я снял крышечку батареечную. Что вы думаете, здесь есть специальная емкость для батареек. Все. Так, батареечки мы вставили. Теперь мы этот кейс загружаем. О, лампочки начали моргать. Вот так вот. Это оборудование имеет три цветовых режима. Красный, синий и фиолетовый. Красный и синий – это игра на две команды. Фиолетовый – это игра каждый сам за себя. Так, ну хорошо, вот мы вроде как… А, вот мы типа начали игру. Ну, звук очень тихий. Прям вообще максимально тихий, но тем не менее его слышно. Вот, собственно, мы чуть-чуть постреляли, у нас заморгала энергия. Вот у нас желтенькая энергия. Вот у нас красненькая энергия. Вот у нас нет патронов. Перезарядка. Перезарядка, как всегда. Так, и все-таки у меня вопрос, можно ли без мобильного приложения включить не только игру каждый сам за себя, а как-то поменять цвет команды, конечно. То есть, когда мы включили, значит, в режиме подготовки, у нас есть возможность через кнопку перезарядки выбрать цвет команды. Вот кнопочка перезарядки, мы ее нажимаем. И у нас меняется цвет. Красный, синий, фиолетовый. Соответственно, фиолетовый, кажется, сам за себя. Красный, синий две команды. Чтобы начать игру, нажимаем на курок, слышим звуковой сигнал, у нас зарядилось все, и можно играть. Вот из минусов всех этих домашних лазертагов то, что я случайно нажал на кнопку выключения и полностью выключил свой бластер. Никакой защиты, даже не через тумблер. Ну, в общем, как-то вот это вот странно все делают одинаково. Так, я, в общем, хочу подключить сейчас второй. Вот мы запустили два наших властера, и сейчас будем смотреть, работают ли они без мобильного приложения. Соответственно, чтобы начать игру в режиме «Каждый сам за себя фиолетовый цвет», нажимаем на курок. У нас проходит активация одного, второго, и смотрим. Ага, вы видели, да, как... Э, блин, ну слушайте, без мобильного телефона... Пока это выглядит хуже, чем все, что мы раньше обозревали. Потому что вот я выстрелил. У меня моргнула лампочка. У меня нет ни виброэффекта. У меня есть очень тихий звук из динамика. Ну и да, у меня заморгали жизни. Соответственно, ну да. То есть а, в прошлых домашних лазертагов хотя бы была вибрация. Вот мы постреляли у нас. Желтым светятся жизни. Желтый. Желтый заморгал. Так. А, и все. Ну, очень эпичный звук. Снова нажал курок, снова полный боезапас. А, нет. Вот теперь мы добавились в игру. И сейчас мы отомстим. Желтинки заморгал. Вот тоже интересно. То есть у патронов есть статус красный. А когда у тебя кончаются жизни. Блин, этот супер эпичный звук. Ты просто ты погиб. Ты понимаешь, я погиб! Погиб! Патронов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять патронов. Жизней. Раз, два, три, четыре, пять. Жизней пять. Так, все, это... Да. Что? Все. Да. Ну, теперь надо подключать телефон. Без смартфона это весь функционал, который есть. 10 патронов, 5 жизней. Можно играть на две команды, можно играть каждый сам за себя. Тихий звук, нет вибрации. Без смартфона играть абсолютно неинтересно. Несмотря на, на очень красивые, светящиеся, хорошие бластеры, надо еще понять, насколько все-таки широкий у них луч. Ну... На самом деле, достаточно узкий луч, хотя ну, надо посмотреть на более, на большом расстоянии. В общем, без смартфона играть неинтересно, поэтому предлагаю выключить один пока из бластеров и попробовать подключить смартфон. Но если говорить про наш рейтинг, то, пожалуй, в качестве домашней игрушки я поставил бы эту штуковину на «интересно-интересно».